Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ. Мы хотим вам рассказать о наиболее значимых событиях, которые произошли в первые две недели сентября в Казанском федеральном университете. Давайте вкратце перечислим их: саммит британского журнала Times Higher Education в Казанском федеральном университете, татарстанский нефтегазохимический форум 2018 в Казани. Международный Казанский форум «Межкультурный диалог». Торжественные празднования юбилеев знаменитостей, связанных навечно с Казанским федеральным университетом. Международная конференция «Казан Precision Медицин». Даже по этому беглому обзору видно, что две недели, начала сентября, были насыщены нестандартными событиями для нашего университета. Конечно, 1 сентября является праздником, началом учебного года для всей России. И в этом смысле он праздник привычный, классический, традиционный. А вот элементом такой некой неожиданности, даже, я бы сказал, новизны, стало событие, имеющее, скажем так, более глобальный характер, которое состоялось прямо перед 1 сентября с 29 по 31 августа. Речь идет о саммите британского журнала Times Higher Education, который прошел в Казанском федеральном университете при поддержке агентства инвестиционного развития Татарстана. Журнал Time High Education широко известен в мире ежегодной публикации глобального рейтинга университетов. Саммит проходит всего во второй раз в России, и на этот раз это было в Казанском федеральном университете. Первый раз прошел в Москве. Надо сказать, что журнал весьма привередлив к выбору своих партнеров в том или ином мероприятии, что, в общем-то, весьма характерно для чопорных британцев. И то, что этот саммит прошел в Казанском федеральном университете, важно не только для самого университета, но и для Татарстана, да и России в целом.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 small round of the, the medical institution uh, of, the, uh, of the University and uh, it looked uh, quite impressive to me you have the state-of-the-art facilities and uh, I think it's only recently uh, that the Indian students have started coming here uh, especially in the medical uh, Institute uh, I believe that there are uh, some 20 students already there came last year and another 30 students I'm told will be joining this year. I would like to thank the university for hosting our THE summit. Я очень Это очень чтобы из разных университетов и этих частей мира чтобы самые важные вопросы, когда Казанский федеральный университет изменился колоссально за последние годы. То есть здания, совершенно новые оборудования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 расположены в республике, кадры решают все, а квалифицированные кадры решают еще больше. Российская Федерация – страна, как вы знаете, самая большая в мире по территории. Конечно, она дисбалансирована, в том числе и в смысле развития науки и образования. У нас на сегодня есть на территории страны точки, которые мы действительно можем назвать достойным таким вот хабом для развития образования и науки. Республика Татарстан – это точно сегодня такая точка на карте Российской Федерации. И мы надеемся, что мы сможем себя так назвать и в дальнейшем на глобальном рынке, на мировом. Кадры сегодня в России.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 задачи университетов, и вот мы видим эти отличные эффекты, и как они в действии проявляются. Авторитетный эксперт в области медицинского образования Малком Грант, председатель, кстати, Национальной системы здравоохранения Англии, воочию смог ознакомиться с уровнем медицинского образования в нашем университете и подискутировать с коллегами из разных стран о будущем медицинского образования. Впрочем, давайте дадим слово про ректору Марату Софиулину. Рейтинговые агентства, не очень неохотно, идут на то, чтобы проводить какие-то мероприятия. То есть и нужно то есть, иметь какие-то экстраординарные ну, скажем, возможности и потенциал для того, чтобы ну, чем-то обогатить мировую науку и образование. И с этим в Российской Федерации не просто я хочу сказать, учитывая то, что вот когда были сложные 90-е, 2000-е годы, наша наука и образование они были без внимания, даже, можно сказать, где-то в забвении, и серьезно отстали от мировых трендов. И вот нам очень приятно, что после многочисленного аудита, работа она шла, наверное, началась в октябре прошлого года, они подобрали площадки, и что очень приятно, по отзывам многочисленных участников, то есть у нас форум получился. Во-первых, приехали очень известные ученые, причем из университетов, с которыми мы хотели начать работать. Почему нам нужен был Таймс? Я объясню, есть такой парадокс рейтинга. С чем он связан? То есть для того, чтобы, иметь, для того, чтобы нам повысить рейтинг, нам надо сотрудничать с вузами, которые, у которых рейтинг выше, но Вузов, у которых рейтинг выше, не очень хочется сотрудничать с вузами, у кого рейтинг ниже, потому что это ведет к некоторому снижению их конкурентных позиций. И поэтому я вот хочу сказать, мы активно уже вот на протяжении 2013 года работаем, скажу, что это очень сложно. То есть особенно с топовыми вузами, особенно на уровне первых лиц, вот наладить какие-то контакты. Вот The Times, это как ее позволил нам это предпринять. То есть я хочу сказать, вот это самое большое достоинство, когда руководители, а очень много было руководителей, то есть вот в последних форумах никогда, чтобы более 30 ректоров, более 50 проректоров принимали участие, то есть такого в практике ни КУЭС, ни Times Higher Education пока это не было И э, надо сказать, что тоже рассчитывали, я вам скажу, что вы понимали, что э, зарегистрируется и будет участвовать где-то 200 человек. 150 это вот иностранные участники или через систему THI и 50 где-то вот с нашей стороны или, скажем, с, с республики Татарстан mm -hmm. и с проекта 5 ТОП 100. В результате зарегистрировалась э, и, э, только со стороны THI и оплатила свое участие порядка 250 это человек. Это очень много. Хочу вам сказать, что вот, это моя личная практика, что даже не верят, что вот, особенно Мальклин Грант, пока он сюда не приехал, это один из руководителей службы здравоохранения Великобритании, очень авторитетный ученый, он профессор Йоркского университета, он не верил, он говорил, что это невозможно. То есть это вот это или по деревне, или э, вы не понимаете, о чем говорите. То есть это сделать за этот период и с таким бюджетом невозможно. И вот после того, как он проехал, он все посходил, все посмотрел, все пощупал, со всеми пообщался, и только после этого он сказал, да теперь я вот это, верю, что это есть. То есть вот хочу сказать, что, к сожалению, вот где-то и информационно мы недорабатываем. То есть нам очень сложно в этом большом информационном пространстве э, донести до потенциальных партнеров, до потенциальной аудитории свои возможности и свои проекты. Журнал «Time High Education» впервые в своей истории определил список университетов евразийских стран для рейтингования, если так можно, конечно, выразиться. Евразийский рейтинг не означает, что это какой-то новый рейтинг. Это означает, что из общего мирового рейтинга университетов вычленяет группу стран, которую «Time High Education» для себя определил как «евразийскую». От этого позиции в общемировом табеле рангов КФУ не меняется. Просто мы можем сравнить себя с другими университетами из списка этой евразийской группы. Согласно этому списку, в евразийской группе мы десятые, а по России мы занимаем шестое место. Выбор стран в этом списке для нашего российского глаза и уха, в общем, ну, достаточно противоречив. Впрочем, свои мысли по этому поводу изложит мой коллега Рустам Вафин. В конце августа, перед началом очередного учебного года, в стенах Казанского федерального университета прошло крупное научное событие ⁇ саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Times Higher Education ⁇ это чрезвычайно авторитетный британский журнал, научный журнал, при котором вот уже полвека действует не менее авторитетный аналитический центр. Этот центр занимается разработкой методов оценки качества высшего образования и составляет ежегодный рейтинг университетов мира. Собственно, именно этот рейтинг и сделал аббревиатуру THE, столь узнаваемой в мире высшей школы. THE наряду с еще двумя рейтинговыми центрами, QS и Шанхайского университета, составляет э, большую оценочную тройку мировых вузов. И в каком-то смысле эта тройка является аналогом большой аудиторской тройки в экономике Private House, Deloitte, Earth Young – все деньги мира, все глобальные инвестиционные фонды строят свою политику в отношении участников мировой экономики, опираясь на оценки этих аудиторов. Ровно также глобальный научно-образовательный мир э, взвешивает своих коллег по цеху по их месту в рейтингах ТЕЧИ. Приличное место в этом рейтинге обеспечивает повышенное внимание к ВУЗу, готовность идти на совместные проекты, обеспечивает приток студентов, иностранных студентов, приток средств в конце концов. Сейчас Казанский университет занимает в глобальном рейтинге ТЕЧИ 439 позицию. Много это или мало? Для нашего общества, Россия-центричного общества, уверенного, что само солнце крутится вокруг нашей страны, мнящего увидеть Казанский университет соперником Гарварда или Кембриджа, место в пятой сотне покажется не впечатляющим. Но в глазах международного вузовского сообщества мы находимся где-то в одном ряду, с, например, с университетом Гамбурга или университетом Генуи, или университетом Техаса. Другими словами, с крепкими региональными вузами ведущих экономических и научных держав мира. По отдельным предметным направлениям КФУ вообще близок к тому, чтобы войти в первую сотню рейтинга ТХИ. Например, по археологии, по преподаванию английского языка, по педагогике. Рейтинги ТЧ охватывают свыше 30 тысяч вузов, и 439 место в нем – это вполне достойная и уважаемая позиция. Но помимо глобальных рейтингов, британский центр выдает еще макрорегиональные рейтинги. Рейтинги вузов Европы, рейтинги Северной Америки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Китая. Собственно, поводом для приезда в Казань руководства ТЕЧИ в компании с представителями ведущих вузов мира стала презентация нового межрегионального, макрорегионального рейтинга ТЕЧИ, евразийского рейтинга. В него были включены вузы стран бывших СССР, за исключением Прибалтики, Турции, Ирана. И включая такие слабые в научном отношении государства, как Монголия и тем более Афганистан. Конечно, Россия в этом рейтинге выглядит очевидным фаворитом, в частности КФУ, занимает в нем десятое место по версии ТЕЧИ. И хотя презентация этого рейтинга Евразия сопровождалась ну, красивыми словами об обширности этого региона, о важности его, о стыке Европы и Азии, а, и тем не менее определенная горечь присутствует, а, это сладкие слова, эту горечь, наверное, подсластили лишь отчасти. Все дело в том, что в самоощущении российского научного мира, в этом самоощущении мы являемся частью общего европейского научного сообщества. И до недавних пор это ощущение вполне разделялось и коллегами там на Западе. Но политика медленная, но верно меняет эти представления о нас там. И в частности вот британские аналитики очень дипломатично отодвигают наш научный мир туда, в сторону Турции, в сторону Ирана, в общество бывших старых континентальных империй. Видимо, по новому мнению коллективного Запада, наша страна в политическом и ментальном смысле сегодня с ними более схожа. Наверное, отсюда появление нас в этом рейтинге евразийском. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Итак, все же возвращаясь к теме саммита, у многих сторонних вне этого процесса людей может возникнуть вопрос, для чего все это делается и что это дает в конечном итоге. Обратимся к ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурова. На сегодняшний день в нашем университете обучается порядка 7 тысяч иностранных студентов из 94 стран мира. Я думаю, для всех них это будет очень хорошим знаком для того, чтобы генерировать сюда поступление еще и новых студентов, которые будут прославлять наш университет. Также проведение данного саммита в стенах нашего университета, я думаю, будет способствовать улучшению академической репутации нашего университета, поскольку очень важно эффект узнаваемости в мире. Наш университет очень быстро развивается и те, кто посещал его 5-6 лет назад, могут сегодня приехать и попадает в совершенно другой университет. Академическая репутация помогает нам выстраивать совершенно новые коммуникации с нашими коллегами из различных университетов мира. И что способствует Продвижению достаточно быстрому в научных исследованиях. На саммите выступал наш молодой коллега Михаил Варфоломеев, который с успехом докладывал о новых подходах Казанского федерального университета в добыче тяжелой нефти и битумов, количество которых в Татарстане и России просто огромно. Не прошло и недели, как эта тема продолжилась. 4 сентября в Татарстанском нефтегазохимическом форуме 2018 в Казани. Передаю слово своему коллеге Альберту Беглову. На днях состоялся традиционный ежегодный нефтегазохимический форум Татарстана. И традиционно специалисты Казанского федерального университета приняли активное участие в работе форума. Интересно, что в этот раз специалисты КФУ приняли участие в различных коллаборациях вместе с малыми нефтяными компаниями, нефтепереработчиками и нефтехимиками, что свидетельствует о высокой востребованности разработок наших ученых в реальной экономике. Были представлены разработки по каротажу, по 3D-моделированию, но наибольший интерес все-таки вызвали разработки нашего университета в части исследования добычи сверхвязких нефтей сверхвязкие нефти это по сути будущее всей нефтяной индустрии татарстана это наше с вами будущее и разработки любые разработки на этой теме они открывают дорогу в это будущее позволяет увеличивать запасы этого сложного углеводородного вида нефти соответственно Разработки Казанского федерального университета даже сейчас вызывают достаточно повышенное внимание и идет очень интенсивный научный обмен между учеными нашего университета, учеными Китая, Колумбии, Кубы. Проявляет интерес к нашим разработкам и крупнейшие нефтегазохимические компании. Достаточно для примера привести колумбийскую компанию «Экопетроль» национальную или привести... Крупнейшего гиганта а, Китая – это государственный нефтегазохимический холдинг а, CNPC. Здесь с нашим университетом идет самая активная работа и взаимодействие. Еще раз повторю, что сверхвязкая нефть – это будущее нашей республики. И вдвойне приятнее, что ученые нашего университета участвуют в формировании повестки «Дня будущего». Вы знаете, на этих выставках последние годы мы выставляемся с партнерами, как правило. То есть не делаем свои, свою конкретную выставку, а потому что это намного выгоднее получается, намного интереснее. Это действительно демонстрация реальной работы с нашими партнерами. Это и мало, в этом году это малая компания. Малая компания у нас в Татарстане порядка 30 малых компаний. Практически со всеми мы работаем. Здесь же на форуме представители китайской компании «Синотек» – это лидеры в области сланцевой нефти и газа в Китае – активно заинтересовались исследованием университета. Глубокое впечатление осталось у меня. После выставки, после конференции я с проректором мы детально обсудим дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Безусловно, нефть – это важно, тем более для нашей страны и республики. Но помимо нефти есть еще и другие ценности, такие как духовная культура и развитие народов, возрождение традиций, взаимоуважение разных и конфессий. Именно вот в этом ключе проходил Международный Казанский форум «Межкультурный диалог». Участие в форуме Сергея Кириенко, первого заместителя, руководителя администрации президента России, только усилило значимость события. Главным бенефициаром происходящего стал госсоветник президента Татарстана, почетный доктор Казанского федерального университета Ментимер Шаймиев. В этом ему активно помогали гости форума Сергей Кириенко и заместитель гендиректора ЮНЕСКО Синь Цуй. Но надо отдать должное, Ментимер Шаймиев не раз публично возвращался к роли Казанского федерального университета в контексте межкультурного диалога, упоминая также об огромной работе, проделанной учеными КФУ во включении объекта всемирного наследия болгарского и свияжского и историк археологического комплекса проекта ЮНЕСКО. 17 лет тому назад, 21 сентября 1901 года, состоялся торжественный открытие загородной обсерватории Императорского Казанского университета, в честь выдающегося ученые астронома Василия Павловича Инберга. Он долгие годы состоял из. Переписли с директором Казанской городской обсерватории, ректором Казанского университета Дмитрием Ивановичем Губьян. 21 сентября 2014 года Казанский университет сдержал данные им слова. Благодаря усилиям нынешнего ректора Ишакартака Шартафорова, здесь он присутствует, и его команды, была исполнена последняя их боли. Быть похороненными рядом друг с другом в окружении любизных. В, в сентябре 2014 года согласно воле покойного основателя Астрономической обсерватории Казанского университета Василия Энгельгарда, через сто лет после смерти состоялось перезахоронение останков из Германии на территории обсерватории Казанского федерального университета. Это был историческо-морально-нравственный поступок руководства Казанского федерального университета, важный не только для университетского сообщества, но и для общественности России и Германии. В рамках форума «Межкультурный диалог» состоялось и открытие первого в России музея археологии дерева. В Свияжске был открыт Музей археологии дерева. Мероприятие проходит в рамках форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Форум идет в Татарстане с 4 по 7 сентября и организован при участии Государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО Ментимера Шаймиева. В список всемирного наследия ЮНЕСКО на данный момент входят три объекта, расположенные на территории Татарстана. Это Успенский собор и монастырь острова Свияжск, Казанский Кремль и Болгарский историко-археологический комплекс. На открытии выступил Государственный советник Стана шаймиев Мы сейчас с вами открываем следующий музей. Но я не знаю, это мое восприятие. Что-то подобного я сам до сих пор не видел. Музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствует огромная им благодарность. Также выступили вице-президент Российской академии наук Николай Макаров и заместитель директора музея Магнус Олафсон. Проект музея был реализован Казанским федеральным университетом, в частности, Институтом международных отношений. От КФУ в открытии поучаствовали ректор Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений Рамиль Харуддинов. Один из идеологов создания этого музея, Айрат Габрич Сидиков, он директор Института археологии Академии наук Татарстана, Но вместе с тем он является директором высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, Институт международных отношений Казанского федерального университета. И вся группа так или иначе являются и сотрудниками академических вузов, Министерства культуры, но вместе с тем они и преподаватели нашего Казанского федерального университета. В создании приняли участие Российская академия наук и Казанский государственный институт культуры. Возможности федерального университета, они велики. Мы имеем возможность приглашать для участия в проекте и программе выдающихся исследователей ученых мира. И, естественно, так или иначе, доля Казанского федерального университета в реализации этих проектов, ну, наверное, не, является одной из самых основных. В музее создана экспозиция, посвященная быту городского населения Средневековья. Дополняет экспозицию анимация. На одной из таких представлен город того времени. Это анимация. Это сделали, кстати, студенты. Студенты Казанского государственного института культуры, Казанского федерального университета. Если ученых, если взрослых людей тянет к подлинным вещам, то детей тянет сюда. Почему? Это вот новые технологии, новые виртуальные технологии, которые позволяют объединить прошлое, настоящее и будущее. Сентябрь – это урожайный месяц. Мы запасаемся на зиму всем тем, что смогли вырастить за наше короткое лето, которое в этом году было почти идеальным. Для университета сентябрь 2018 года оказался еще и урожайным. Торжественное празднование юбилеев знаменитостей, чьи имена навечно связаны с нашим университетом. 190 лет исполнилось 9 сентября одному из самых известных в мире русских писателей Льву Толстому, который был студентом Казанского императорского университета. Надо сказать, что 2018 год по инициативе Казанского федерального университета, который поддержал президент Татарстана Рустам Миниханов, объявлен годом Льва Толстого в Татарстане. 275 лет в июле исполнилось Гавриилу Державину, великому государственному деятелю Российской империи, поэту. Он учился в Казанской гимназии, на базе которой в 2004 году, согласно указу Александра I, и был создан наш университет. Торжественные мероприятия начались еще 8 сентября открытием выставки Ода Державина «Бог» в каллиграфическом воплощении. 13 сентября состоялось открытие 14-й международной научной практической конференции «Державинские чтения». В Казанском федеральном университете состоялось открытие международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в стенах альма с 2015 года при поддержке правительства Республики Татарстан. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича Державина. Сегодняшняя конференция, она и современная, ибо отвечает вызовам сегодняшнего дня. Она посвящена вопросам правового регулирования, цифровой экономики. Это очень актуально. Тема, поскольку, когда отсутствует правовое регулирование, этот факт является сдерживающим для реализации многих, многих наших проектов. Официальное открытие стоялось в императорском зале Казанского федерального университета и началось гимно державинских чтений. Тот факт, что державинские чтения стали международными, свидетельствует о признании наших заслуг в области популяризации науки. И сегодня мы в очередной раз собрались обсудить актуальные проблемы в сфере юриспруденции культурного наследия, Гаврила Романовича Державина, а также высшей школы, которая стремится обрести новое лицо в условиях... Информационного общества участие в открытии 14-й держанских чтений принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета местицы Ольга Александрова, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и первый заместитель муфти Республики Татарстан Рустам Хазрат Валиулин. Имя Гавриила Державина она вечно будет связано с Казанским университетом. Он был одним из выпускников гимназии, которого, согласно указу Александра I, в 1804 году стало. Базы для создания императорского университета. Благодаря казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета еще 200 лет назад. И сегодня, в начале 21 века, славные традиции правоведов успешно развиваются Казанским Приволжским федеральным университетом. В этом году темой 14 держанских чтений стали информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России. Современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникает и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке, обществе и... Культуре. Обсуждать вклад Державина в развитие страны в Казанском федеральном университете начали уже 8 сентября. Произошло это во время открытия экспозиции, посвященной именитому деятелю. Именно в этот день, к 275-летию со дня рождения выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гаврила Романовича Державина в преддверии традиционной международной конференции Державинские чтения в музее Николая Ивановича Лобачевского КФУ открылась выставка Оды Державина Бог каллиграфического каллиграфическом Здесь, после смерти, Гаврила Романовича оказались вещи его личными Реальные, да, которые хранили энергию поэта. Здесь впервые был установлен памятник, который стоял у вас во дворе. И, конечно же, вот мы привезли прекрасно эти 17 картин. На этом цикл мероприятий не закончился. 12 сентября в главном здании Казанского федерального университета прошла девятая серия научно-популярного проекта про науку» в КФУ под названием «Ночь в императорском». Она была посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета, великого писателя Льва Толстого. И 270 25-летнему юбилею государственного деятеля и поэта Гавриила Державина. 14 сентября школьники Лаишевского района Татарстана получили статус воспитанников Сокуровской школы имени Гавриила Державина. С этого дня данная школа будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом. На торжественном мероприятии по данному поводу выступили ректор Казанского университета, ректор Государственного университета юстиции, а также первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, глава Лаишевского района и многие другие. После приветственных слов и поздравлений состоялось открытие мемориальной доски Гавриила Державину и возложение цветов к монументу. После торжественного открытия мероприятия первый проректор КФУ и директор Сакуровской школы имени Гавриила Державина подписали договор о сотрудничестве. Завершая тему сентябрьских юбилеев, замечу, что 15 сентября – это еще и 190-летний юбилей великого русского химика Александра Бутлерова, профессора Казанского императорского университета, а, кстати, основоположника известной Казанской химической школы. Наиболее очевидное пересечение химии и медицины, наверное, проявляется больше частью фармакологии. Впрочем, речь сейчас пойдет несколько о другом, о прецизионной медицине, а точнее о международной конференции – Казан Прецизен Медицин, которая прошла с 10 по 12 сентября в Казанском федеральном университете.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 И неожиданно вдруг я выяснил для себя, что ученые уже давно установили технологию лечения рака, то есть рак излечим. Но проблема в том, что наука шла очень далеко в сравнении с базой знаний действующих врачей, реальной на местах, имеющейся инфраструктурой и так далее, причем не только в России, но и в мире в целом как улучшить лечение пациентов с онкологическим заболеванием, а далее и вовсе выявлять болезнь до ее возникновения. После официального открытия симпозиума его участники были приглашены в Зоологический музей Казанского университета. Для них была проведена экскурсия, где гости вуза смогли не только увидеть уникальные экспонаты, но и узнать историю университета. Далее ученые отправились в учебную лабораторию Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Делегация ознакомилась с технологиями и оборудованием, благодаря которому медицина может сделать серьезную, Шаг к победе над раком задолго до первых симптомов. Разнообразие оборудования лаборатории Казанского университета оценили по достоинству. С такими инструментами ученые достигнут больших результатов. Precision medicine has the potential to transform cancer care for each individual patient. Yes, there will be challenges with the costs associated with it, but we have to look at the benefits to the patients and our societies to have productive people, healthier for longer, and that's a positive for everybody, very, extremely impressive. The scientists working here with this outstanding technology, it's a very exciting opportunity for us to collaborate. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. Именно с ними гости вуза познакомились в симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Видел я тут много чего, я не видел в Америке. То есть, ну, с оборудованием совсем, довольно богат университет, и... Я удивляюсь, откуда такие деньги, потому что не в каждом американском университете, где я поработал во многих местах, не каждый имеет такое оборудование. Могут многие позавидовать, скажем так. Уже сейчас понятно, что наука ушла далеко вперед и продолжает развиваться. Но докторам донести новейшие знания пока не удается. Будущее и здоровье всего мира станет доступно. Нужно лишь объединить ученых и врачей, дать им нужное оборудование и финансы. Нам же остается только ждать этого воссоединения. В этом смысле руководство Казанского федерального университета уже более пяти лет выстраивает очень грамотную стратегию, готовя врачей-ученых, врачи-исследователей на базе созданного медицинского кластера университета. Имея в составе кластера собственную клинику, необходимую новейшую инфраструктуру для научно-исследовательской деятельности и инфраструктуру для образовательной деятельности на принципиально других цифровых подходах, можно и должно рассчитывать на преодоление этого пресловутого барьера между научными результатами и реальной практикой, существующей сегодня в клиниках. «Осилит дорогу идущий» – так глазит древняя поговорка. Казанский федеральный университет делает уверенные шаги по своей дороге реализации медицины будущего, и это внушает устойчивый оптимизм. Оптимизма добавило и сообщение о победителе международной олимпиады по информатике в выпускнике лицея Лобачевского Казанского федерального университета Рамазана Рахматулина. Рамазан стал лучшим в российской команде, взяв золото в личном зачете. Все-таки верным было решение в 2013 году ректора Ильшата Гафурова принять юридически и фактически лицей в состав Казанского университета. Также он не ошибся, возвратив на должность директора лицея Елену Скобельцину. Результат, что называется, налицо. К тому же лицей еще в этом году вошел и в сотню лучших школ России. А на этом позвольте попрощаться с вами, дорогие телезрители. До следующей встречи. Вы смотрели программу «Контекст» на телеканале Универ-ТВ, а вел программу Ильдар Каримов. До скорой встречи.